Корее, чтобы увидеть убедомлено. Возьму свой старый фотоаппарат Нашел его на барахолке Ты помнишь, как вместе с тобой встречали закат летней водки Где ты? Где я? Я потерялся, но где-то на флешке